Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы с вами говорим про наш алкоголь, почему он помогает убрать тревогу. И, к сожалению, я хочу сказать, что, наверное, такое распространение алкоголя как раз связано с тем, что он, как в почти побочного эффекта, убирает тревогу. Вы замечали, что люди, которые выпивают, они становятся более веселыми, более открытыми, более смелыми. Почему же так происходит? Дело в том, что алкоголь оказывает влияние на наш организм. Он нашу нервную систему сначала разгоняет, а потом тормозит. То есть человек становится активным, ему хочется двигаться, ему хочется веселиться. А потом он, если вы заметили, он попадает в такое состояние, когда ему сложно контролировать свои действия, сложно двигаться. Он уже там, многие вообще хотят спать. Поэтому здесь а, происходит вот такой эффект физиологический. Именно физический, на физическое состояние. То есть сначала а, нервная система разгоняется, потом начинает тормозить. И это первый эффект физический. Но есть еще эффект влияния на наш мозг. А, к сожалению, алкоголь влияет именно на мозг. И происходит здесь примерно тот же эффект когда человек становится психически нездоровым в момент употребления алкоголя. То есть, может быть, сейчас немножко грубо прозвучало, да, что типа под алкоголем человек становится не очень психически здоровым. Но на самом деле алкоголь влияет на критичность вашего мышления. Что значит критичность мышления? Представьте себе, это ваша способность осознавать последствия своих действий. Почему молодой человек может пойти потанцевать в состоянии алкогольного опьянения на дискотеке? Потому что у него хуже осознаются последствия, что там подумают люди, как он будет танцевать, или почему люди, людям кажется, что они отлично двигаются. Видели эти ролики, где как я представляю, как я двигаюсь, когда я выпивший там показывают танцора, а потом он показывает на самом деле, что у нее ничего не получается. И здесь смысл в том, что человек начинает плохо осознавать, что детали... Поэтому парень смело может подойти к девушке, познакомиться, потому что перестает меньше верить в то, что она откажет. То есть он хуже начинает осознавать последствия своих действий. К сожалению, способность осознавать последствия своих действий, критичность мышления, отличает нас с вами, здоровых людей, от психически больных людей, у которых этой способности нет. Поэтому их изолируют. Не потому что они могут с ножом накинуться на кого-то, нет, не поэтому, а потому что они могут просто, как обычный человек, Который осознает, что не стоит переходить дорогу на красный свет. Это опасно. Он осознает последствия этого. Что если он начнет переходить на красный. Есть вероятность, что его сойдет машина. Психически больной человек может не осознать этого. У него не будет той эмоции страха, которая его остановит от этого действия. И поэтому он как раз может спокойно идти на красный свет. И это грозит ему может и гибели. Поэтому его и изолируют. Так вот. Когда человек принимает алкоголь, он начинает хуже осознавать последствия своих действий и из-за этого меньше тревожится. Почему вы тревожитесь? Потому что вы убеждены, что будет негативный сценарий, если вы пойдете танцевать. Все засмеют. Если подойду к девушке, она откажет. То есть вот этот негативный сценарий, это ваша способность осознать последствия. Вопрос в том, что вы, конечно, не очень правильно осознаете эти последствия, но вы все равно их осознаете, и вы эти последствия видите, вы их боитесь. И вот этот страх связан с тем, что вы эти последствия осознаете. Когда вы употребляете алкоголь, эти, а способность осознавать эти последствия, она снижается. И поэтому вам гораздо проще совершить те действия, на которые вы в трезвом виде были бы не согласны или бы не смогли это сделать. Поэтому алкоголь в этом плане, он давит вот именно в вашем восприятии, дает такой временный эффект. Поэтому вы как раз чувствуете снижение тревожности. Но здесь я вас сразу хочу предостеречь. Конечно, не, никто не сможет с помощью алкоголя убрать свою тревожность саму по себе. Потому что, когда вы протрезвеете, все ваши восприятия, ваш уровень осознавания последствий вернется к прежнему. И получается, что вы только временно можете его снизить под состоянием алкоголя. Но есть второй момент, который тоже является негативным. Алкоголь вреден для организма. И он, соответственно, приводит к истощению в том числе нервной системы, если его употреблять постоянно. И следующий эффект, который он э, создает, это проблема в том, что когда человек выпивает, он зачастую хуже осознает последствия и начинает выпивать еще. То есть, если бы он не был под действием алкоголя, он бы, может быть, выпил бы мало. Но так как он уже в состоянии алкогольного опьянения, он начинает дальше пить, пить, пить и выпивать еще больше. И получается, что на утро у него возникает все равно похмелье. Это связано со всеми. Даже если вы не чувствуете, ваш организм все равно чувствует. Вы все равно ощущаете дискомфорт. И вот вопрос в том, что на следующий день ваш уровень дискомфорта будет выше, чем вчера из-за похмелья. А это автоматически повышает вашу тревожность. Любой дискомфорт физически повышает эмоциональность и повышает автоматически тревожность. То есть я сегодня вечером Буду меньше тревожиться, но это все компенсируется завтра в течение дня, когда я буду испытывать похмельный синдром. Поэтому, когда вы употребляете алкоголь для того, чтобы снять тревожность, вам нужно... Ну, я, наверное, так, если рекомендую, это просто ограничиться дозировкой, во-первых, то есть, чтобы вы не напивались дальше. Во-вторых, вам нужно это делать э, очень растянуто по времени, ведь мы знаем, что употреблять алкоголь, это, в принципе, нормально. Я вообще практически его не употребляю, но э, многие люди, которых я знаю, они совершенно спокойно это делают. Вопрос только в том, что если вы это делаете в умеренных дозах, растянутых по времени, то есть, если вы берете по половину бутылки вина и выпиваете ее за 4 часа, то это очень хорошо, потому что вы получается спокойно даете небольшую дозу организма, который ему сильно не навредит. Но если вы выпиваете полбутылки вина за час, а потом дальше вы выпиваете еще и еще, это очень сильный вред нанесет. Поэтому научитесь это делать аккуратно, аккуратно, размеренно, и при этом получать эффект. Но помните, что саму Проблему это не решит. Если вы не хотите в дальнейшем э, иметь проблемы с алкоголем, вам нужно убрать первопричину его употребления, если она именно связана с тревогой. Однажды ко мне обратилась клиентка, которая сказала, что она после работы э, выпивала просто стопку коньяка и чувствовала себя весь вечер спокойно. Когда прошел месяц, она поняла, что э, таким образом она, наверное, постепенно скатится к алкоголизму, потому что мы также привыкаем к тому, что мы выпиваем, то есть ей нужно было уже не одна рюмка, а полторы-две рюмки, и получается она понимала, что это все равно путь в никуда, не способен человек такие вещи контролировать. Поэтому имейте в виду, что вы не должны это использовать как попытку избавиться от тревожности, это всего лишь даст временный эффект, но вы можете это использовать для того, чтобы дать себе время поработать над собой или сбивать тяжелые состояния, когда вы по-другому справиться уже не можете. Надеюсь, такое видео было вам полезным. Напишите об этом в комментарии свой опыт употребления алкоголя для снятия тревоги. Я обязательно почитаю, мне будет очень интересно. Спасибо, пока.